Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Ченун опубликовал заявление в ответ на речь американского президента на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Цинун 21 сентября 106 года ЧЧ 2017 опубликовал заявление председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики в здании ЦК Трудовой партии Кореи. Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики заявляет. В нынешних серьезных обстоятельствах, когда ситуация на Корейском полуострове беспрецедентно обостряется и с каждым мгновением приобретает более критический характер, отчего в любую секунду может вспыхнуть война, мировое внимание было приковано к речи, с которой выступил нынешний президент Соединенных Штатов Америки впервые на оновской арене. Хотя в определенной мере можно было предугадать ее содержание, но я предполагал, что так называемый президент США будет выступить более или менее сдержанной речью, в отличие от слов, которых он произносил экспромтом в своем кабинете. Ведь Генеральная Ассамблея ООН – это самое крупное в мире мероприятие официального дипломатического мира». Но правитель США выступил с такой безумной беспрецедентной в истории речью, которую нельзя было услышать о всех его предшественников. От него нельзя было услышать никаких убедительных слов, а вместо этого он выступил за полное уничтожение нашего государства. Испуганная собака лает громче. Я советую Трампу выбирать из слова, когда заявляет миру, сдержанно оценив конкурента. На арене ООН американский президент откровенно выразил свою античеловеческую позицию полностью уничтожить одно суверенное государство, и тем самым он уже вышел за пределы угрозы отменить нашу власть и свергнуть наш режим. От подобного психического расстройства американского президента может лишиться разума и сдержанности любой здравомыслящий человек. Сегодня я вспоминаю о том, что во время президентских выборов в США люди смеялись на Трампа, называя его политическим мракобесом и еретиком. Став президентом, Трамп угрожает всем странам мира и тревожит мировое общество как никогда. Это показывает, что Трамп не подходит на должность верховного командующего всеми вооруженными силами одной страны и не может быть никаких рассуждений о том, что он не политик, а уличный хулиган и гангстер, который любит только игру с огнем. Речь американского президента, который объяснил о своем выборе без утайки, не испугала или остановила меня, а наоборот, убедила меня в том, что путь, выбранный мной, был правильным, и я должен идти по нему до конца. На глазах людей мира Трамп отрицал и оскорбил меня, и самосуществование нашего государства сделал объяснение войной, которая не имеет своего прецедента в истории по своей жестокости. В ответ на это и мы серьезно будем рассматривать вариант применения сверхжестких контрмир, о которых пока не знает история. Для тупоголового старика, который говорит только то, что хочет, самым эффективным выбором является применение практических мир. Я как человек, представляющий Корейскую народно-демократическую республику, клянусь честью и достоинством нашего государства и народа и своей честью добиться того, чтобы президент США заплатил за свои слова о полном уничтожении нашей республики. Это отнюдь не риторическое выражение, которое любит употреблять Трамп. Я думаю, какой отпор с нашей стороны Трамп прогнозировал, когда позволил себе высказать подобные непонятные слова. Уже не важно, что думал Трамп, но он увидит больше, чем он предположил. Непременно я обязательно накажу огнем бешеного старика Америки. 21 сентября 106 года Чучи, 2017, Ким Чен Ун.